Здравствуйте! Наконец-то пришел с Китая, с AliExpress, точнее, ну Китая, Китай. Ксион процессор E5472 дает вторую жизнь моему компьютеру на базе 775-го сокета. Вот. Материнская плата у меня P5Q3. Раньше стоял процессор, раньше стоял процессор Intel Core 2 Duo E8300. Меняем на Xion. Е5472. E четыре планки по 2 гига. Всего 8 гигов. Хочу обратить внимание, то что здесь они столярным путем вырезали дырочки. Вот они сбоку. Старайтесь вставлять именно в них. Иначе комп просто сгорит. Да, старайтесь вставлять именно вот в черные пазы. Иначе в другие вставите стандартные, классические. У вас просто сгорит комп. Так что в черные. Добавляйте термопасту, не забывайте. Вот Xeon 4 -ядерный. В Биос. Системная информация. Вот вы сами, сами наглядно все видите. Четырехъядерный. Три тысячи ГГц скорость у нас. Ксион Е пятьдесят четыре